Доброго дня всем любителям радиоэлектроники и микроконтроллеров. Сегодня мы разберем ответную часть к пульту дистанционного управления, о котором я рассказывал в предыдущем ролике, и покажем на конкретном примере, как это все работает. Как всем, надеюсь, известно, при управлении микроконтроллером дистанционно должен быть использован какой-то радиоинтерфейс. В нашем случае это 433-миллиардцовый радиопередатчик симплексный, который обеспечивает передачу данных с пульта на управляемый микроконтроллер. Как работает пульт и как именно формируются команды для управления, я рассказывал в предыдущем ролике. А сейчас я покажу, что будет с ответной частью, если она примет команду. Не будем изменить цветовую схему. Посмотрим лучше на принципиальную схему ответной части. Как я уже говорил, здесь будет радиоуправляемая машинка. Если всю эту ужас посмотреть подробнее, то ужас превращается в достаточно приличную схему. Здесь у нас имеется 4 колеса. Для удобства они объединены в так называемые колесные пары. Причем они расположены друг друга, не как передние и задние колеса, а как левое и правое. Будем их так и называть. Почему именно колесная пара? Потому что... В нашем случае получилась скорее не машинка, а радиоуправляемый танк, который не умеет двигаться одновременно вперед и в сторону. Управление дискретное. Кроме, собственно, ходовой части, имеются также ходовые огни. Раз, два. запитанные друг относительно друга параллельно, напрямую к ножке микроконтроллера. Если подобрать достаточно маломощные светодиоды, до 10 мА каждый, то никакой гальванической развязки на транзитере не потребуется. Кроме ходовых огней имеется пищалка, которая, понятное дело, пищит, если, конечно, в хорошем настроении. Почему хорошим? Потому что мощностей моего ноутбука периодически не хватает на полноценную плавную эмуляцию всего вот этого вот. Поэтому, скорее всего, пищать будет очень прерывисто, неприятно, но в железе этого размениться не будет. И помимо этого есть сервисный электромотор. К нему будет подключен крюк, который управляется совершенно отдельно от ходовой части, но конструктивно объединен вместе с ними. Разумеется, лифформатуры достаточно мощные потоку, поэтому для их управления используются дискретные логические микросхемы L293D. Имеют они по два канала на каждую микросхему, то есть если жаба душит, можно объединить все эти моторы ходовой части к одной микросхеме но тогда придется реализовывать очень хороший отвод тепла потому что опыт мне подсказывает что эта штука будет греться L293 позволяет организовать до 600 миллиампер на каждый канал канала у нее 2, то есть через нее может проходить 1,2 ампера в гип 16 корпусе все это достаточно компактно поэтому нагрев будет хороший в железе Рекомендуется 4 ground-пина соединить между собой в полигон и, разумеется, подвести к земле. Кроме всего этого великолепия, у нас есть клавиша, которая никак не связана с работой машины в реальном режиме и, скорее всего, будет вообще проигнорирована на настоящей схеме. Единственное ее назначение – это переводить машинку в тестовый режим при запуске. Я расскажу об этом, когда мы дойдем до разбора прошивки. Ну и данные, если в пульте они по UART передавались, то здесь с UART они принимаются. Поскольку э, пульт сюда прицепить не сколько проблемно, сколько затратно с точки зрения ресурсов ноутбука, Точно так же заэмулируем через виртуальный терминал. Давайте попробуем это все запустить. И я покажу, как это все работает. Вот, машинка запущена. На какие-то дорожки подается питание. На какие-то не подается. Чтобы лучше увидеть, зажжем подсветку. Вот. мы передали символ P в UR в ASCII коде и э, машинка, отработав эту команду э, подала высокий логический уровень на ножку, с которой связаны это делали. чтобы выключить как я уже говорил с пультом нужно передать символ D играться можно долго э, кроме напрямую с микроконтроллера из развязки управляется и кезопищалка жрет она немного работает достаточно тихо но внимание к себе привлечь сможет если конечно частота на которой пищалка будет пищать будет попадать в резонанс ну вот как-то так но я предупреждал что писк будет неприятный с точки зрения прерывистости ну да и ладно Отправим машинку вперед. Колеса начали крутиться. А почему они начали крутиться в разные стороны? Я думаю, люди, которые владеют хоть каким-то абстрактным мышлением, в отличие от меня, уже догадались, что в настоящей машинке колеса, как правило, развернуты на 90 градусов относительно их текущего положения. Причем развернуты они в разные стороны. Поэтому если положить вот это колесо, Грубо говоря, на правый бок, а вот это на левый бок, то вращаться они будут, подгребая под себя грунт и передвигая машинку вперед. Вот здесь тоже самое. Соответственно, если отправить машинку назад, вращение будет абсолютно в противоположном направлении. Если же отправить машинку какую-нибудь вправу, то колеса будут вращаться в одну сторону здесь и совершенно в разные стороны на настоящей машинке, потому что они как я уже говорил много раз, будут развернуты почему так подробно? потому что для меня так, честно говоря и не доходит, с чего бы ради ну да и ладно Но для полноты картины отправим ее влево и также остановлю. кататься пищать и вращать в разные стороны крючком Умеет, но в этом нет ничего интересного, потому что все это реализуется с одной единственной функцией, в одном единственном цикле, с одним-единственным прерыванием на прием сигнала. Поэтому я научил машинку обрабатывать, выполнять и записывать разного рода команды. Как это все работает? Чтобы записать команд, нужно передать символ V от слова write. Машинка очистит свою память для команд, а здесь у нас используется память EEPROM, энергонезависимая, на 512 байт в отметке 88, что позволяет записать до 256 разных команд. Почему ровно в два раза меньше, я расскажу, когда дойдем до программной реализации. Машинка пищит, говоря о том, что она все стерла, и машинка э, включает светодиоды, чтобы Глухой тоже увидел. Теперь будем подавать какие-то команды. Например, вперед. Оп. Остановили. Подождали. Назад. Остановили. Подождали. Вправо. Остановили. Подождали. И влево. Остановили. Ну и А теперь передадим в символ x от исконно английского слова «хватит» и выполним команду передать на вход в символ «C». Как мы видим, колеса сами начали двигаться в нужном направлении с ровно теми же самыми интервалами времени. Вправо – остановились, подождали, влево – остановились, подождали, попищали. Да, никто нам совершенно не запрещает передать команду сам символ C. В этом случае, по достижении выполнения символа C, машинка начнет выполнять всю последовательность команд заново. Таким образом, мы сможем получить вечный, никогда не заканчивающийся, пока не отключим питание, цикл. Чтобы прервать выполнение любой команды, достаточно нажать любую клавишу на пульте. Подпишу, что здесь эмуляции, возможно, не сработает, потому что частоты жутко катастрофически не хватает. Если с фразами «жутко катастрофически не хватает» частоты моего процессора, ноутбука, подарите мне новый ноутбук. Например, выполним команду. А теперь прервем. Обратите внимание, что для того чтобы прервать команду, символ может и не совпадать с одним из, символ, ну, и с одним из символов э данных. Достаточно обеспечить низкий логический уровень на ножке э RXD. Почему низкий? Потому что именно с этого стартового вобита начинается прием символа. На этом с эмуляцией, я надеюсь, мы закончим. Да, кстати, если приостановить эмуляцию, то в этой таблице будет видно, какую, какие команды мы записали. Такую возможность предоставляет протоуз, и я очень искренне этому рад. То есть, как мы видим, в реальную память микроконтроллера записываются ровно те же самые символы, которые записываются в, э, которые передаются с пульта на машинку. Во второй половине таблицы записываются интервалы времени в HEX виде. Эти интервалы времени могут принимать значение от 0 до ff, то есть от 0 до 255. И каждый интервал, каждая единица времени в моей программной реализации равна 1 третьей секунды. Так мы достигаем отличного компромисса между точностью выполнения команд и длительностью выполнения каждой команды, если вдруг мы решим отправить машинку вперед на 8 километров. Ну, в нашем случае команды C нет. Поэтому, когда машинка дойдет до исполнения команды N, noise, она просто потом остановится. Теперь окончательно завершим эмуляцию и посмотрим, наконец, на код программы. Пишу я все менее любимому CodeVision AVR Единственное, что мне в нем нравится, это генератор начального кода, который тоже не без причуд, ну да и ладно. Из заголовочного файла можно увидеть, что прошивка разработана для 88 8.8.PA Точно также абсолютно без переделок подходит она к от Мега 48 PA к от Мега 128, в общем ко всем более новым микроконтроллерам с тем же э, распределением ресурсов и с не меньшим количеством э, памяти EEPROM. Дальше я занимаюсь ровно тем же самым, чем занимался в пульте, переопределяю пины, чтобы подсыпав синтаксического сахара немножечко понимать, что я пишу и ввожу две переменные в виде массива. Каждая из них имеет 256 элементов, вернее может иметь 256 элементов. Первая предназначена для записи команд, это те самые символы, которые вы видели в ASCII кодах, а вторая переменная массив предназначена для записи временных интервалов, переменные no time и дата служебные. Следом я определяю прототипы функций, потому что в отличие от пульта машинка достаточно сложной получилась в исполнении, все относительно разумеется, и некоторые функции должны быть вызваны до своей реализации. Затем я обрабатываю низкоуровневые события, например, Поворот вправо, поворот влево, движение вперед, движение назад. Все это очень просто и понятно, если знать, как работает LD29.3. Если интересно, то работает она следующим образом. Возьмем, например, одну из них. У нас есть PIN VSS. PIN VS. Это питание с самой микросхемы. И моторчика, аналоговые части. Очень удобно, если, скажем, мы питаем всю электронику от 5 вольт, а сам моторчик, например, от 36. Ну, мало ли, полетать захотели или судно на воздушной подушке разрабатываем. К пинам АЛТ-1 и АЛТ-2 подключаются сами моторчики. В моем случае их два параллельно запитанных, в самом простом в исполнении их один. То есть вот здесь взяли и отрезали. К пинам ГНД подключаются GND И важно помнить, что в любой реализации, в любом корпусе этой микросхемы Ground 4 То есть чтобы это работало, достаточно подключить к одному, разумеется. Но для отвода тепла, все-таки 1,2 А через кремние это не шутки, нужно делать полноценное заземления. Enable 1, как и Enable 2, в этом случае они близнецы-братья, то есть если вот здесь провести вертикальную, горизонтальную линию, то можно сказать, что все вот эти пины, все пары вот этих пинов, расположенных вертикальных, вертикально друг, друг под другом, являются полными синонимами друг друга. Разница в том, что разный канал. У нас второй канал не занят, поэтому к водам на второго канала тоже ничего не подключено. Можно было сделать, да. Можно было, имея на руках две микросхемы и четыре колеса, сделать каждое колесо ведущим. В моем случае это не требуется, поэтому я не заморачивался. Так вот. Enable 1 включает канал. Enable 2 тоже включает канал второй. Uh, In1 и In2 равно как и In In3 и N4 определяют м -м, логический уровень на Аут 1 и Аут 2, ну и на Аут 3 Аут 4 Пока здесь одинаковые логические уровни, машинка никуда не едет. Моторчики стоят на месте. Но если сюда подать напряжение питания, а сюда подать напряжение 0 относительно питания то на входе Alt-1 появится единица, на входе Alt-2 появится 0. Если на вход In-2 подать единицу In 1, -0, то ситуация будет прямо противоположная. На Alt-2 появится единица, на Alt-1 – 0. Обычный коллекторный моторчик начнется, начнет крутиться в совершенно другую сторону. И будет искренне этому счастлив и рад. Если же подать сюда 1 и 1... Ну, ничего не будет. Точно так же и с Enable 2, M3, M4. Можно сколько угодно. Было бы здесь 15 каналов. Можно было 15 раз одно и то же сказать. Да, кстати. Если здесь моторчика 2, то в реальной машинной железной реализации удобнее будет связать эти каналы между собой. Так чтобы они оказались за параллельным. В этом случае максимальный ток через микросхему возрастет ровно вдвое, с 600 мА до 1200. И моторчики вроде как должны поехать быстрее, резвее, но при этом микросхема, разумеется, будет больше греться. Возвращаемся к исходному коду. Теперь совершенно понятно, что я делаю. Я подаю 0 и единицу. На левые стороны, на правые стороны. То есть вот здесь я всего лишь включаю левую колесную пару. Правая колесная пара уже выключена, потому что э, с пульта передается команда стоп после завершения каждого действия. Здесь я включаю и левую и правую колесную пару, правда в разные стороны. Здесь то же самое, а здесь я выключаю все. С пищалкой немного сложнее, потому что э, писк, как вы знаете, это звук, а звук — это изменение частоты в, в определенном диапазоне. В нашем случае ну, рассчитать, наверное, можно, но я подбирал на глаз. В каком-то цикле, нужным для задания длительности, меандром инвертируется... Состояние ножки микроконтроллера. Потом происходит задержка. По завершению функции на VIP подается нулик, ну, дабы избежать токовых утечек. Включением и отключением подсветки вообще все просто. Либо подаем, либо не подаем высокий логический уровень на соответствующую ножку, связанную со светодиодами. Функции обработки команд пока мы оставим. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. А вот функция процесс, да, то есть функция обработки данных, достаточно проста. Можно остановиться на рассмотрении вот этого куска. Если дата равна чему-то там, то сделать что-то там. В нашем случае P и включить след. Ну и вот. Run command это run command. Right command это write command. Таймер нужен точно так же для записи команд. Вернее, не сколько для записи команд, сколько для определения временных интервалов каждой команды. Ну и функция internal test. Это функция, которая нужна, чтобы проверить состояние машинки без пульта. То есть, если в начальный момент времени, подавая питание на микроконтроллер, замкнуть... В нашем случае пятый порт С э, на 0, То машинка в начале своей долгой и счастливой жизни сделает все вот это вот. А вот это вот все ходовые низкоуровневые функции, э, включая прием данных с пульта. Важно помнить, что пока гетчар не отработает, он работать-то не перестанет. Это все-таки цикл. А, поэтому придется перезагружать машинку, если... У нас все вот это отработало, а пульта не оказалась. Ну, это не сколько ошибка, сколько конструктивная неточность. Это нормально. Включим подсветку, подождем, включим подсветку, подождем, пропищим, подождем. Вперед, подождем. Назад, подождем. Вправо подождем, влево подождем. Крючком поверхнем подождем. Снова зажгем подсветку, подождем, пропищим. Примем символ и еще раз пропищим знак того, что символ верный. Функции main, как всегда, определяются состояние регистров микроконтроллера. Отключается все ненужное. Вводится до цикла проверка на замкнутость пина 5-го тестового. И в вечном цикле происходит следующее. Сначала принимается какой-то символ с Если он не принимается, то он здесь и будет висеть. На самом деле, микроконтроллер большую часть своей жизни проводит именно в этом цикле. Ну, конкретно в этой машинке. А затем все просто. Если дата равно C, то перейти к выполнению уже записанной команды, забивая на все по подальнейшие команды пульта. Если дата равно V, то сначала стереть команду, подождать для стабилизации и перейти к... Записи команды. В противном случае процесс дата просто выполнить обработку данных. Не команды, а данных. Все. И в функцию процесс дата передается сама, э, само значение, принятое по UART. Дабы еще одного цикла там не городить. С процесс дата разобрались. Теперь посмотрим, как реализована функция очистки э, внутренней памяти. Реализована она просто... Каждому из элементов массива присваиваем начальное значение 0 для переменной времени и слово 0 это символ для команды. Почему символ? Потому что она определена как тип char. В принципе ничего мне не мешает и ноликом их заполнить, потому что 0 тоже символ. а я тоже человек. Ну так, на мой взгляд, нагляднее. Потому что э, в табличке Япромовской я увижу именно нолик, а не какой-то странный там символ. Функция выполнения команды тоже достаточно простая. Вводится две переменных, которые необходимы для обработки цикла. Затем машинка обязательно останавливается. Это сделано для того, чтобы, если мы начинаем выполнять команду во время движения машинки, а первой командой записаны, например, повернуть вправо, то машинка не отработает и поедет вперед. А поскольку временной задержки между командой «Стоп» и выполнением следующей здесь нет, по явно, понятно, что задержка несколько тактов будет на вход в цикл и на выход из него, то пользователь не заметит остановки машинки. Затем происходит вот что. происходит э, провер, всевозможные проверки. Например, проверка на то, что программа машинки, то есть программа это последовательность действий сейчас, это не то, что мы пишем, уже завершилась, то есть текущая команда нолик, мы просто возвращаемся в основной цикл в main, ждем следующего символа данных и так до бесконечности, пока машинка не умрет от старости. Если команда равна c, это как раз позволяет реализовать вечный бесконечный, никогда не завершающийся нетленный цикл выполнения команды. Например, он нужен для патрулирования какой-нибудь жутко важной комнаты и отпугивания бродячих собак на улице, мы просто сбрасываем переменную счетчик. И уже в следующей итерации выполнения команды начнется с первой записанной команды. Затем мы обрабатываем данные точно так же, как мы бы обрабатывали их в основном цикле, если бы приняли по UART. То есть просто в функцию process data передаем тебе соответствующий символ. Какая разница, откуда он взялся из EEPROMO -а, с ЮАРТа, с Марса, с Венеры, откуда угодно. Что происходит здесь? Здесь происходит определение времени. Как я уже говорил, таймер у нас выполняет э, задачу счетчика времени выполнения каждой команды. Тикает он со скоростью 7813 раз в секунду. Задержка у нас программная 2 миллисекунды, а вот эти все штуковины явной задержки даже в одну микросекунду не дают, потому что процессор работает на частоте 8 МГц. Поэтому можно говорить, что домножив значение переменной times на 160, а если мы ждем, разумеется, 2 секунды. То есть, если бы здесь была задержка одну секунду, то здесь бы было ровно вдвое больше. Как раз, сколько получилось? Правильно. Прямо 3 секунды. Ну, 320. Потому что какие-то все-таки такты у нас есть. А вот это значение подбиралось эмпирически. И, скорее всего, в железе оно станет немножечко больше. Потому что выполнить эмуляцию на моем ноуте с такими дикими задержками в режиме реального времени практически невозможно. Ну да и ладно. Почему здесь написано 360, а не 120? Oh, 160, а не 320, извините. Потому что значение вот этого вот должно укладываться в диапазон int. А у нас оно не уложится, потому что значение переменной times может быть до 255. И если мы 200 домножим на 300, мы как раз и получим 60 с хвостиком 1000. А у нас можно только 65. Ну и итерат. А вот это выполняется проверка прерывания команды. То есть если на pin подается 0, то есть какая-то команда была передана с пульта, выполнить ее, вернее не выполнить ее, но при этом остановить Машинку. Ну, например, вы видите, что ваша машинка, выполняя команду, едет героически с офигительной скоростью в столб. Вы судорожно хватаете за пульт, нажимаете первую упавшуюся команду и... правильно, машинка останавливается. А самое сложное с точки зрения понимания и реализации, это функция Write Command. Чтобы рассказать о том, как она работает, надо рассказать, что делает таймер. Все. Считает время. Со скоростью один раз в секунду, потому что прерывание настроено на совпадение с 7813 раз. Вернее, 7813 тиков. А 7813 раз таймер выполняется как раз за одну секунду. Поэтому с частотой ровно 1 Гц переменная nowTime добавляет свое значение раз секунда, два секунда, 3 секунда и так далее. Поэтому write команд делает следующее. Сначала устанавливает значение упременной int i равно нулю. Затем запускает таймер с нужной нам частотой, сбрасывает значение времени, здесь мы, кстати, теряем пару э, тиков, а может и не теряем, затем включает Подсветку. Это как раз то, что мы видели. Затем происходит инициализация. И пока символ данных не равен «х», от исконно английского хватит, будем принимать символ по getchar И, правильно, сначала запишем этот символ в область и e епрома, где пишутся данные. Когда мы примем следующий символ, мы будем записывать время выполнения предыдущей команды, в предыдущую ячейку Епрома, в тот раздел, где пишется время. И тогда мы получим э, в области данных последовательность выполняемых команд, а в области времени отрезки времени, э, в течение которых каждая из команд выполняется. При этом отрезки времени сдвинуты на единицу влево, не битого, а очередной Важный момент: значение переменной times должно укладываться в один байт, либо значение переменной command, command, должно укладываться в int. В общем, их длина должна быть одинаковой, иначе к концу команды, к концу выполнения программы вы получите жуткую кашу символов, где не будет Одинаковости элементов массива. Ну и, разумеется, какой Новый год без елочки, обработаем данные. Эта строчка нужна для того, чтобы, если пользователь вдруг неожиданно решил в команду записать выключение подсветки, подсветка бы выключилась. Но при этом бы она не выключалась на самом деле в момент записи программы. Это чтобы мы видели, пишется команда прямо сейчас или нет. Когда мы приняли Значение переменной э, следующей. Снова сбрасываем время и возвращаемся сюда. Все. С записью команды, надеюсь, понятно. А, о чем еще хотел рассказать? Да, я хотел рассказать о косяках, которые в этой программе были допущены. А, в частности, он здесь один единственный косяк. Это выход из команды, выход из выполнения команды, программы. Дело в том, что, делая такую примитивную проверку на логический ноль на порте D, мы обрекаем себя на несколько схемотехнических задач, которые будут направлены на то, чтобы отсечь помехи. Потому что тот передач, с которым я планирую работать, в отсутствии активной передачи, я говорю о приемнике, начинает передавать на ножку данных то, что он принимает из эфира. А в отсутствии нормальной несущей частоты принимает он мусор. Поэтому здесь нужно будет как-то либо реализовывать подтяжку к питанию, либо реализовывать какую-то еще программную задержку в пару тактов либо делать еще что-то Ну задержка в пару тактов делается в принципе очень просто вернемся write command вернемся в, в, в, в, в, в а, нет, не write command, извините, вернемся run command вот здесь то есть если pin d равно 0 то сначала мы будем допустим Важно не сделать большую задержку, потому что э, чем выше скорость, тем ниже длительность так, э, стартового бита. Ну и... Правильно, классический антигребезг. Занимает эта программа в памяти микроконтроллера вместе со всеми э, инициализаторами переменных ровно 13% от э, 8 килобайт. И при этом весь EEPROM будет занят, поэтому использовать его еще под что-то не получится. Если говорить о том, как это все будет выглядеть, то нужно возвращаться к не переходить к схеме да вот она я убрал сетку но если хотите я ее верну вот. я просто не видно ни черта. сама отмега. где-то здесь подключен Нет, я, я все-таки уберу где-то здесь подключен езапищальник а здесь у нас подключен ток ограничивающий резистор примерно на 250-300 Ом. И параллельно друг относительно друга зацеплены два э, светодиода. Ресивер у нас простейший. Э -э, китайцы их клепают тысячами. Две ножки у него закорочены, но я и здесь их закратил. ВСЦ и ГНД... Микроконтроллера подводится туда, куда их им следует подводить. Отдельно заземлен пин GND 2. Вот это просто отверстие для крепления железки к какому-то корпусу, каким-то шасси. И 3, ровно 3 микросхемы L293D. Здесь не предусмотрена перевязка их, между, их каналов между собой. Поэтому каждый, каждая колесная пара будет получать всего 600 мА. Ну, на самом деле, если моторчики не очень мощные, то этого хватит. По крайней мере, у меня этого хватало, чтобы покатать машинку по очень uh, крутому склону. Вперед, вниз, вверх. А, так, перемычек здесь у нас нет на плате. Но если... Земля во всей печатной плате связана между собой. Мы видим, что она приходит всюду, куда ей нужно. То у вас в С выходит заминка. Каждая из ветвей питания изолирована друг от друга. Поэтому где-то вот здесь у нас добавлен еще один контакт, на который с обратной стороны придет общее питание например от батарейки. А сюда же через обратную сторону платы обычными соединительными монтажными проводами будет добавлено, ну, называйте это перемычками, если хотите, я не знаю. Но в моем понимании это не перемычки. В моем понимании это подвод питания в нужные места. Если металлизировать плату, получится примерно так. Разумеется, нам надо чистить. Разумеется, металлизации с такой платой. Не будет... ее фактический размер примерно 10 на 9, вместе с небольшими окантовочками. И этого вполне хватает, чтобы уместить на обычное, тоже китайское, шасси. О том, как это все выглядит в сборе, я расскажу, надеюсь, расскажу в следующий раз. Там же я попробую рассказать о том, как я героически боролся и справлялся с различными глюками. Возникающими, скорее всего, из-за того, что передатчик ни разу не, гера... не, не гетеродинный, а прямого усиления. Соответственно, шума будет много, избирательности будет мало. Попробую. С вами был Граховна. Читайте меня на моем официальном сайте. Не стесняясь, пишите мне на электронную почту. Граховна. Знак собачки. Яндекс.РУ туда же на self знак собачки игроковный.org можете подсчитывать меня в твиттере Twitter, uh, http twitter.com можете если вы приличный старовер и пользуетесь ICQ до сих пор написать мне туда 5628310 uh, если вам не жалко денег можете отдать uh, подарить их мне uh, на кошелек webmoney в котором слишком много цифр, чтобы я его озвучивал прямо сейчас, но который вы без труда сможете посмотреть на специальной страничке моего сайта. И если вы живете где-нибудь поблизости от Омска, можете выходить в радиоэфир на частоту 433.575 мегагерц с субтоном 203.5 Гц. Пробую создавать лучшее.